Дорогие мои подписчики, сегодня пришло оповещение о том, что желательно перенести видео на другие платформы. Поэтому у меня есть страничка ВКонтакте, и там же есть сообщество с нашими сумками, с обзорами одежды, со всем остальным. Все наши контакты есть внизу под описанием. Не теряйтесь, подписывайтесь. Я с вами, ваш сумчатый эксперт.